Вашему вниманию предлагаем два новых продукта компании Европа ГАЗ Это детектор утечек газа И препарат для обнаружения утечки газа на местах соединения Сейчас покажу вам это все в действии Организуем небольшую утечку газа И посмотрим как работают средства, препараты, приборы Для работы данного прибора его необходимо включить, чтобы нагрелся сам улавливающий элемент. После чего звук пропадает, мы на нем выставляем порог чувствительности. То есть убираем на минимум и крутим до того, пока он не начнет пищать. Вот он чуть-чуть начал пищать и мы немножко назад убираем до того момента, пока он затухнет, чтобы он понял количество кислорода в воздухе. Далее ослабляем соединение. И вот сейчас пустим чуть-чуть газа. Как видим, детектор сработал. Утечка обнаружена. Сейчас он затухнет. Затух, утечка газа устранена. Данным прибором можно обнаружить только зону, где происходит утечка газа. Дальше необходимо использовать мыло, либо другие препараты. Один из таких препаратов я сейчас покажу. Для точного обнаружения места утечки мы будем использовать препарат компании «Европа ГАЗ». сейчас покажем действие препарат представляет собой густую пену Она очень экономная вот сейчас ослабим хомут пустим газ и увидим место утечки видимо он очень хорошо пускает пузырики